Едет блондинка, останавливает ее гаишник и спрашивает, почему у вас спереди и сзади разные номера. Она спереди сотовый, а сзади домашний.